Авария Это Новороссийск пустой, Я не знаю, да, пустой, по-моему, ничего нет Новороссийск спуск опасно стоять. Блэд, Ты чё тут, блядь? Бля, он меня... Как не он меня не зацепил, блядь? <плэд> Я его ещё... Я что еще... вот <плэд> здесь уступил ему еще ну Откуда спускаешь, тут, говоря, зеленовозник перевернулся, а? заехал, в него ман Пока менты оформляли, еще и тонар заехал, вот. всех потаранил Да еще и пустой тонар, по-моему, вот. И не стоит суетиться, шкериться за гаражами Пока ты в теме, тебе ничто не угрожает Это ДПС-контроль, проблем ноль Прием, прием, вижу пост на луговой Это ДПС-контроль, проблем ноль Прием, прием, у меня все чисто отбоит.